Всем привет! Думаю ни для кого не секрет, что эффективность рекламных кампаний в Яндекс.Директ зависит не только от выставленных параметров, написанных текстов и подготовленных баннеров, а также от вашего сайта, а именно посадочных страниц. Что делать, если сайт долго грузится или некорректно отображается на различных типах устройств, или еще хуже, у вас в принципе нету сайта, но вы хотите запустить рекламную кампанию в Яндекс.Директ. Об одном из решений данных проблем и пойдет речь в сегодняшнем видео, а именно о турбостраницах страницах Яндекс.Директ. Важно отметить, что есть два типа турбостраниц. Первый тип ⁇ это турбостраницы для основного сайта. Ссылки и эти страницы будут отображаться в органической выдаче. А второй тип, который мы будем с вами сегодня именно рассматривать, это турбостраницы для Яндекс.Директ, а именно для рекламных кампаний. К основным общим преимуществам турбостраниц можно отнести. Это адаптация под все типы устройств, быстрая загрузка на различных платформах. И к ним нету особых требований к знанию и опыту для запуска и использования. Создаются турбостраницы в вашем рекламном кабинете Яндекс Директ. Вы можете создавать турбостраницу с нуля или использовать шаблонное решение Яндекс Директа, которое оно вам будет предлагать. В первом или во втором случае вы можете добавлять или удалять различные блоки, а именно... Текстовые блоки, заголовки, описания, картинки, галереи, а также можете добавлять форму сбора заявок. Представим, что турбостраницу мы с вами сделали. Далее у нас есть два варианта развития событий. Первый вариант ⁇ это когда у вас уже есть основной сайт, и вы в таком случае можете добавить вашу турбостраницу к основной ссылке, дополнительной ссылке или визитке. В таком случае при показе на мобильном устройстве реклама будет вести именно на турбостраницу. А если показ рекламы будет осуществляться на компьютере или на планшете, реклама будет вести на основной сайт. Второй вариант ⁇ это если у вас нет основного сайта или вы хотите просто указать в качестве посадочной страницы турбостраницу. В таком случае, на каком устройстве не было бы показ рекламного объявления, все будет вести на турбостраницу. После того, как вы запустите рекламу на турбостранице, вы можете оценивать эффективность этих же турбостраниц в мастере отчетов. Те, кто запускал рекламу уже в Яндекс.Директ, директ Знают, про что я имею в виду. Также к ссылкам в страницам можно добавлять дополнительные параметры или метки, чтобы системы аналитики могли получать дополнительные сведения о пользователях, которые переходят по этим ссылкам. Также при создании вашей первой турбостраницы автоматически будет создаваться так называемый технический счетчик, в котором будут созданы автоматические цели, по которым вы можете оценивать эффективность взаимодействия пользователей с вашей турбостраницей, а именно клики на кнопку отправка формы, переход в социальные сети, клик на заголовок, а также на телефон и многое другое. В случае, если у вас уже есть основной сайт и на нем установлен счетчик метрики, и вы не хотите разделять трафик между турбостраницей, и основным сайтом, а хотите все смотреть в одном счетчике. В таком случае в настройках турбостраницы вы можете указать номер вашего счетчика. Таким образом, трафик будет падать в ваш основной счетчик. Важно отметить, что использование турбостраниц в ваших рекламных кампаниях Яндекс.Директ отлично подойдет для сбора заявок а именно контактных данных ваших пользователей. Для этого при создании турбостраницы необходимо указать форму сбора заявок, указать поля, которые необходимо будет заполнить пользователям и указать на какой e-mail будут падать уведомления, когда придет заявка. После того, когда пользователь оставит заявку на вашей турбостранице, вам на электронный адрес придет письмо с экселевским файлом, где будут указаны те поля, которые вы указали для заполнения. На сегодня у меня все, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас появятся вопросы, обязательно пишите их в комментариях под видео. А также не забывайте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить еще больше полезных роликов. Запускайте только эффективные рекламные кампании. И до встречи в новых видео.